вот заставить наш народ как-то там делать то, чего они не хотят, что-то, то, то, чего им не нужно. Поэтому э, я очень э, люблю свой народ, и Ахмад Хаджи очень сильно любил и отдал свою ради народа. Если висят наши да, портреты, то я считаю, что это нормально. Да, но я несколько раз да, говорил, да, и убирали мы да, вот, портретов да, и говорил, что... Есть президент Путин, есть наш первый президент Ахмад Хаджи, да, Мой там личный. Да, Но все равно, да, он. Кто то как, это мое личное, да, он. куда вы, там, да, были разборки, то да, он с Будумейским муниципальным образованием, там, руководством, он. когда я сказал, да, он, он, он, чтобы убрали фото, да, портреты да, он. Один, на своем торговом центре, где-то был, там, они у них разборки были, да,